Сегодня ждем Там также находится Камень желаний Можешь называть Камнем Поля Робса Кута Бонжадзе, Вопилец Иностранец, Тегнокожий но были проблемы в карьере, он приехал дыхать в Сочи, в частности он поднялся на озеро Вит, остановился на Юбшарском каньоне Увидел такой большой огромный камень и спел он вместе на русском, широка страна моя родная После этого его карьера пошла вверх, после назвали камнем, камнем желания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 Сейчас вместе с нами заезжаем в Юшарский каньон, при выходе из нашей машины обязательно поднимаем голову наверх, ощущения будут великолепными. Здесь будет еще прохладнее на самом Юшарском каньоне, сюда солнце не попадает, только летом, и то бывает на пару часов, два-три часа летом. Все остальное время в Вебшарском каньоне Сыра. И всего лишь 10 километров от Кюпшарского каньона до озера Лица, из них 7-8 километров. Будем подниматься по Серпантину вверх в горы. Добро пожаловать в Епшарский каньон каменный мешок. И самое узкое место в рицарском ущелье это сам за выездом за Ревшарским каньоном. 24 метра между скал. При выходе не забываем поднимать голову. наверх, дорогие наши гости, здесь остановочка недолгая. Минутки 10 фотографируемся. Вот там сейчас будет справа лестница подниматься на скалу. Там как смотровая, там ленточки завязаны. Там очень скользко. Не рекомендую слева весит и понимаешь наверх там скользко очень дорогие наши аккуратненько камень желания прямо по курсу такой большой огромный камень есть камень желания выходим фотографируем